Артюр Рэмбо Зло Пока в красных плевках раскаленной картечи День насвистывает В голубой вышине, На земле королям Нужен род человечий, Чтобы насмерть дрались Батальоны в огне. Пока мялкое безумство Загоняют в траншеи, Сотни тысяч в дыму Устилают фронты Бедные мертвецы Сонным травам трофеи, О, природа, в святых Превратила их ты. Только дремлет и Бог в небесах не иначе, И забавен ему золотой антураж Алтарей в скатертях, благовоний и чаш. Он разбужен, когда в старых чепчиках, Плача, просят матери внять Безысходной тоске, и ему подают Грош несчастный полотке.